Ну, тоже, сколько говоришь, не бросайте, не бросайте. Глянь, <говорит> <говорит> как. Оп, подходит, подходит, подходит. Мнется, мнется, мнется, мнется, Опа, он, он Саня, отвернулся. Оп, <говорит> лянь. Ляш что творит. Гнида. Оп, встал, постоял и умотал.